Приветствую вас, зрители подписчики моего канала, и всем любителям Старкрафта. С вами Веном, мы продолжаем компанию Legacy of the Так, ну что, давайте я начну, наверное, пока, да, с развития. Матриарх, ключ начал поглощать энергию пустоты с невероятной скоростью. Значит, Долтарим говорит правду? Храм переполняет энергию пустоты. С каждой секундой угроза подступает все ближе. Пусть я ему не доверяю, но все указывает на то, что он прав. Врата в пустоту действительно открылись. Можно ли установить, где точно находится Артанис? Нет. Мощные потоки энергии делают нас практически слепыми. Тогда, несмотря на все мои опасения, нам придется положиться на Долдарима. Соларит, я так думаю... О, новые появились возможности. А, это уже интересно. Вызов Феникса. Призываю Феникса на поле боя. В момент высадки Феникса наносит 200 единиц урона. Феникс может использовать способность Вихрь, Громовой Рывок, а также Накопитель Щита. И покровидает поле боя спустя 30 секунд. Ну, 30 секунд на самом деле, конечно, немного. Время восстановления 180 секунд Очень много То есть по сути он будет участвовать в сражении всего несколько раз И это меня не сильно удовлетворяет Я бы хотел конечно чтобы он там вообще Вносил противников только так Перегрузка щита Мгновенно окружается союзные войска и строение щитами Способны проглотить до еди... 200 единиц урона Вот это очень хорошая способность Мне кажется Пока что Феникса я вызывать наверное не буду Нафиг мне нужен Лучше давайте-ка выберем Перегрузка щита так, далее. У нас есть еще перезарядка щита. Скорее, это установление счетов всех боевых единиц и строения протасов. Только вне боя. М -м -м. Это было бы нам очень даже неплохо. Массовая телепортация. Мгновенно телепортирует все дружественные войска в указанной области. К вашему основному Nexus защищает телепортированные войска барьером, который приглашает вот это тоже способность не очень нравится, потому что порой в сражениях, в полусражениях я просто забываю о базе и приходится обратно возвращать какие-то войска. Конечно же это не есть хорошо, возвращать войска спустя уже какое-то время, когда они там где-то далеко на фронте, занимает это очень много времени, а массовая телепортация позволит мне нейтрализовать подобный, как сказать, отрицательный эффект в моей тактике, стратегии. Так что, наверное, можно было бы выбрать даже массовую телепортацию и поставить в перезарядку щита. Ну, солнечное копье и вызов, теле... вызов подкреплений, как я уже говорил, мне не сильно нравится ошибка из-за того, что это не сильно это полезно, при этом занимает какое-то количество соларит. Но сейчас у меня, в принципе, можно было бы выбрать орбитальный ассимилятор. Да, вновь вернемся к этой... Способности, она мне позволит некоторое количество рабочих не тратить на добычу Вспен, а сразу же добывать веспен просто автоматически, как только построится здание. Так, ну что? Что-что, что, я хотел пройти военный совет. Донат вообще есть. В описании вы можете пройти по ссылочке и донатить, если вам хочется. Рахану опять похоже, что в шторило. И здесь спасение но найдете лишь свидетельство провала плана зелнага отпусти ее я не удар забвение хватит по походу Рахану полностью поглотила тьма Амуна. С ней мы поговорить толком не сможем. Похоже, что остается нам только наблюдать, как ее пожирает изнутри. «То -то собой Возможно, от него наконец будет Мне нравится написано новая игра, как будто не знаю мини-игра, какая-то играть за Архонтов или там за мстителей. Ну, то есть не за мстители, а вообще за Темных Темплеров, он здесь называется. Мстите, а потому что я выбрал. Выбрал экстренную телепортацию, да? Где скрывается моя жертва? Выводит из строя вражеские единицы и строения, постоянную мас... маскировку. Ну, это понятно, постоянную маскировку всех войск. А этот еще мне юнит нравится тем, что видите, как он поступает. Он может нейтрализовать вражеские спорки, которые не будут иметь возможности обнаружить вашу армию. Да, видите, вот такая вот прям, блин, очень хорошая способность. Позволяет практически на тогда полностью играть только чисто темными тамплиерами. До того момента, как появится оверсерь. Если оверсерь появится, конечно же, такая тактика будет неправильной, или, как сказать, неэффективной. Скажем так. Ладно, возвращаемся на мостик. Все дела устранил, вроде как доступен, нераспределенный солорит надо. Ну, да. и Иерарх! Похоже, и не подозревает о грозящей ему опасности. Если ты хочешь, чтобы он вернулся в целости и сохранности, отправляй войска по этим координатам. Уничтожьте 15 боевых единиц с помощью способностей псионных Задание предвести тьмы на уровне службы. Так, тут похоже, что мы будем вместе с Кэрриган еще воевать. Ну, давайте посмотрим. темплар аж на да, тип того у меня кстати была одна игра когда противник использовал темных тамплиеров раш я с ним кстати не справился Эта дорога приведет твои войска картонису я сделал все как обещал передай своему иерарху что я буду его ждать матриарх наши высшие тамплиеры вызвались помочь тебе Утрату Кхалы вынести нелегко. Но мы снова готовы сражаться. Комплиер, я благодарю вас за отвагу, проявленную в столь тяжелое время. Мы спасем нашего Иерарха. Так. Я в внивер... а, Братья! Вызовите псионный шторм. Пусть эти рабы гибридов ощутят на себе ярость тамблиеров. Моя служба продолжается. Моя служба и опасная, и Натал. Видим там базу похоже, что основать потом надо будет. Мы продолжим поход. За Артаниса... Я слышал о фантомах тиранов, хаотичные, необученные. Замкните их поток всей энергии способностью противодействия. Они этого не выдержат. Будет исполнено. Противодействие не сильно эффективно против большого количества единиц. Наша цель ведет к ним. Ваши союзники вступили. Сюда, мой Рой. Амплиеры, ко мне! Быстро! Я внемлю. Ворозун, вы прибыли как раз вовремя. Амун открыл портал в пустоту, и его надо закрыть прежде, чем нас разорвет на части. Согласна. Мой С... Рой примет на себя основной удар сил Амуна, и выиграет время, чтобы вы смогли закрыть портал. Брата, черпаем силу из этих кристаллов пустоты. Чтобы закрыть портал, нам нужно их разрушить. Так сделаем же это. Давайте. Почему бы и нет? Так, ну как обычно, начинаем с развития. Ох ты, нифига, сколько тут войск, смотрю у Кэрри. К моему улью приближается тьма. Надеюсь, ты готов отключить кристаллы. Да я уже их отключу, я пошлю Я пошлю на помощь столько зергов, сколько смогу. Сражайся изо всех сил, Тамплиер. Именно. Так, подожди, ты только был был кратко, давай. <клево> Сосредоточено. Так, Nexus, еще давайте, еще, еще, еще. Нам надо еще оружие. Пока подождет. Я обнаружил несколько источников энергии, спрятанных на территории храма. Похоже, это древние сосуды Зелнага. Если ты их найдешь, я использую их энергию, чтобы высвободить дополнительный соларит из солнечного ядра копья Адуна. Нам надо уничтожить его! Смияние Совершенно! Не хватает минералов! Так, надо вспоминать, да, что тут я могу делать вообще? Не хватает не хватает все хватит уже рабочих нет даже перебор небольшой. Теетиков <къех> поинамуна. Кристалл уничтожен. Сенсоры показывают наличие еще трех иерарх. Мы изгоним Мы вы? Так нет, мне больше не требуется. Мне надо теперь строить очень много всяких зданий разных Красавица. так все пока нет возможности легко. Отданец, я отправила к тебе свои войска. Они помогут расчистить путь к кристаллам. сосредоточен. Улучшение завершено. Так, могу, на, нанимать, а я, сам я, сам там, это я Так... Мы на Мы Что нужно сделать? Я не помочь что база одна хотя Даниса. не хватает мне ресурсов, короче хочу сказать. Я светочку кидает сукин наша цель ведет к единению я ищу недостойных так паутиночку можно сейчас будет вызывать кстати было бы неплохо так гибернетическое ядро еще поставим разместите строение в энергетическом поле не хватает минералов Не хватает минералов Так, наверное, хватит уже да. Я думаю, что 4 казарма более чем достаточно С таким количеством ресурсов Что нужно сделать? Нужно построить больше пилонов Что нужно сделать? Нужно построить больше пилонов, логично Я, воин, пробудился это <раг Hertz noise> а тун. они все равно палятся. Так, не получается, значит, да, сделать, как я хотел. Поохотимся на гибридов. Твои помыслы чисты. Улучшение завершено. Я готов. Наш дух не сдует. Быстрее отключай кристаллы пустоты, мой улей получает повреждения. Готовится наш Так, Курика, что будем. И помыслы чисто улучшение завершено, что нужно сделать. Мы не звоним чему. Все по Прекрасный день, чтобы умереть. никто не защищает наши воины ждут команды чтобы уничтожить его прислужники атакуйте отряды амуна артанис самое время тебе начать действовать остался еще один и портал теряет стабильность мы должны разрушить последний кристалл и побыстрее Цель гибридов ⁇ наш нексус. Воины, перехватите их. Моя служба продолжается. Наша цель ведет к единению. Ден -ден -ден -ден -ден -ден -ден. <связать> Артанис, сосредоточься на кристаллах пустоты. Базы противника могут подождать там за противника нам и не нужны mm -hmm. давайте будем их атаковать Каждого, кто встанет, у вас на пути. Ты. Я здесь, среди тебя. Не пусты. Мы вновь сосредоточены. Я гнил <свескотворения> <свескотворения> <свескотворения> захватили последний кристалл. Разрушьте его, и победа будет нашей. Ах, да, хрен с этими сосудами, Зелнага. Нам главное предотвратить уничтожение Кэрриган. Положим конец той тьме, которую он несет. Славная была битва Керриган. Оставайся с нами. Вместе мы отправим Амуна обратно в пустоту. Мой рой разбит, Артанис. Мне нужно время, чтобы его восстановить. У нас нет времени. Амун порабощает мой народ. Поглощает его эссенцию. Я не могу ждать. Тогда поступай, как я. Собирай союзников, подчиняй противников, делай все для победы. На войне не до хороших манер. Мы с тобой очень разные. Тем не менее, я благодарю тебя. До встречи. Блин, она потеряла больше трех ульев. Тогда можно было, в принципе, дополнительное здание выполнить. Я думаю, просто достижение получится заработать. Не вышло. Ладно, хрен с ним. Это достижение не более чем ерунда. Артанис. ирар Сумеречного Совета. Глава дуглеяров. Я ожидал больше наглец! Но... Но... Следи за своими словами Или жалеешь. Разве так стоит обращаться к тому Кто спас твоего хозяина? Не моя жизнь волнует тебя, Аларак Что тебе действительно нужно от меня? Наш бог нарушил свой же давний завет И предал нас Он лжет, Артанис Я лжец? А разве ты Искусственный Бродос. Сам не воплощение. Говори, зачем явился. Флот смерти Толторимов на орбите Слейна ждет команды к началу вторжения. Я пришел с предложением. <с Ты поможешь мне захватить власть над моим народом и стать их владыкой. А взамен я положу конец войне между нашими народами. Феникс, нужно собрать совет. Похоже, нам есть что обсудить. Артанис, здесь я принесу больше пользы. А Лараку тоже лучше оставаться там, где за ним легко наблюдать. Все сложилось не так, как мы надеялись. Мы прибыли на Ульнар, чтобы пробудить Зелнага и заручиться их помощью. А вместо этого чуть не погибли от рук Амуна. Боюсь, смысл пророчества Зератула ускользает от меня. Он был ближе к правде, чем я думала. Зелнага действительно дремали здесь. И если бы они были в живых, думаю, они бы оказали нам помощь, как считал Зератул. Хотя бы в этом я ему поверила. Матриарх, меня удивляют твои слова. Возможно, на меня в чем-то повлияли твои аргументы. Что ж, тогда я буду и дальше пытаться переубедить тебя. В чем ты, Иерарх, но не во всем. Рахана, ты должна перерезать свои нейронные узы. Я не могу позволить, чтобы Амун снова завладел тобой. Хала помогла нам в самый нелегкий час. Ее свет озарил наш рот и сплотил Протосов. Мы рождаемся частью Халы и сливаемся с ней в момент смерти. Ради этого стоит сражаться. И теперь Амун использует ее против нас. Она поддерживает его существование. Мы должны с этим покончить. Артанис, Хала объединяет все наши мысли и эмоции. Я ощущаю яростный поток его мыслей и эмоций. Амун не осознает этого, но внутри Кхаллы он уязвим. Поясни. Так же, как он может заглянуть в меня, я могу заглянуть в него. Мы можем использовать это в свою пользу, Иерарх. Оно того не стоит. Дай мне немного времени. Хм. Лады. Иерарх, к нам присоединились сильные бойцы-псионики. Тебе нужно сделать выбор. Отправь меня в бой. Наносит наземным войскам на ц... наземную цель существенный урон по области. Наносит дополнительный урон войны. Существенный урон по области, да? это у нас получается было а что? То есть вот эта вот способности я на самом деле просто неправильно понял изначально. Ее можно использовать как и по наземным, так и по воздушным. Я только использовал против воздушных. И зря похоже, что... Можно было вполне использовать и против наземных. Так что... Не, я ревнитель брать не буду. Хоть и там ракетная бомбардировка, но извините... Меня в бой. У этого ревнителя минус то, что он может только наносить, наносить урон по наземным целям, да? То есть нет возможности вести огонь по воздушным целям. А мне интересно, какой у них рейндж? Рейндж у них на самом деле точно такой же, как и у простых простых роботов. То есть, ну никакого особого преимущества не вижу. Потом... вытягивает энергию из противников. Все на что мне слышно Но это в принципе как всегда, только тут еще появляется волна плазмы. Все на что он устанавливаем 50 процентов РПЛУ. Щит, щита, щиту, ну, что дружественные боевые единицы в область области. А, походу какой-то тут, да, как сказать, бак или. Просто проблема с локализацией была, потому что видно, что мы не до конца написали, из-за этого получил щит щита щитов, блин, как будто просто вариации перевода есть, а конечного результата не видимо. Темный Архонт. Ну, темный Архонт был в оригинале, в первом По-моему, Здесь у нас нет в этой игре, имею в виду в мультиплеере темного Архонта. Может навсегда брать кон под контроль Боевую единицу Противники заставляют врагов атаковать друг друга Атакуют наземные и воздушные цели А кстати темный архонт Насколько я помню очень мощная единица Ее использовать вообще прекрасно Можно а Из-за этого можно побеждать Да вообще короче я возьму темного архонта Наверное Вышел Тамблер, конечно очень крутой Очень крутая единица Но в то же время темный архонт Очень крутая Давайте-ка возьмем Темного Архонта. Да. Ну, а красавь мы так и оставим. Я буду его периодически покупать, чтобы можно было вот накидывать паутиночки. И можно было уничтожать воздушные единицы врага. Так, ну давайте на мостик снова. Ага. И расти похоже, я нашел способ спасти наш народ. Как и предвидел Зиратул, наше спасение кроется в этом ключе. Поясни. Он был создан для того, чтобы его нашли те, кому суждено вознестись и стать зелнага. Приведя их на Ульнар, он использовал бы запасенную энергию, чтобы пробудить спящих зелнага. Ключ забирает и направляет что угодно: эссенцию, материю, данные, сознание. Для этого устройства все едино. Теперь я это понимаю. Так он очистил Керриган? Да, он извлек эссенцию, сделавшую ее королевой клинков, и с помощью полученной энергии призвал Амуна из пустоты. Если я узнаю, как управлять ключом, мы используем его, чтобы избавить Халу от Амуна. Зератул действительно подарил нам эту надежду продолжай работать каракс амун заплатит за все ты во всем был прав иерарх я всего лишь клон твоего друга феникса долгодарим говорит правду я искусственное подобие подделка о чем тебе поведали архивы? О том, как погиб. О том, как был возрожден в виде драгуна. И о том, как затем снова погиб от рук королевы Клинков. Я не Феникс. Но во мне живут его воспоминания. Я должен все обдумать. Ты воин, Феникс. Считаешь ты себя моим старым другом или нет? Знай, что я в тебя верю. Верю, что ты поможешь мне разгромить армию Амуна и спасти наш род. Ты должен быть стойким. Я постараюсь, Иерарх. хорошо что он узнал о том что он чи чистильщик ну ладно что ж поделаешь. надо было узнать ему когда-нибудь правду славит у нас не прибавился как понял с прошлого раза потому что конечно же я его не добывал и не смог выполнить дополнительное задание но мне в принципе вызов феникса не даст большого преимущества в сражении мне больше ну хотя и массовая телепортация прямо скажем не супер преимущество Поэтому, знаете, что я думаю? Можно было бы убрать Солариты, можно было бы убрать э, орбитальный ассимилятор. Можно было бы поставить перегрузку щитов, наверное, более правильно. Ну, давайте возвращаемся, идем на мостик теперь. Все вроде мы улучшили. Знай, что Амун уничтожит тебя. Если ты так в него веришь, почему ты здесь? Я всего лишь озвучил неизбежное. Я знаю истинную мощь твоего врага. Я сказал, что он уничтожит тебя, не меня. Я узнал его достаточно, чтобы понять, что самонадеянность его погубит. Я вижу в тебе тот же недостаток. Ты мне определенно нравишься, Иерарх. Твоя храбрость достойна всяких похвал. Давай объединим наши силы. Вместе мы его одолеем. Я не могу связать свою судьбу с твоей. В тебе нет той ненависти, что плает во мне. Ты не закипаешь от мысли, что все, во что ты верил, оказалось ложью что твое единственное утешение — уничтожить предателя. Ты так считаешь? Амун поработил моих собратьев и теперь превращает их в отвратительного гибрида. Моя ярость кипит ярче тысячи солнц. И когда она вырвется наружу, это ощутят все. Надеюсь присутствовать при этом событии сейчас